Не по имени, ни по отчеству Хоть живешь ты среди людей Все зовут тебя одиночеством Свой с тобою деля удел Приживешься и мучаешь скукою То толкаешь в объятья бед Душу делаешь близорукою Невзирая, кто юн, кто сет, И болишь, и нудишь вопросами только ты для меня не казнь. Ни девчонкой, ни дамой взрослой За весельем я не гналась. Тишина, глубока и вдумчива, Лучше общество не найти. Жизнь любила узлы закручивать, Я же с ней расплетала их. И всегда Находя спасение в полной святости, тишине, Нужным очень приобретением Одиночеством нилось мне. И среди многих благ, ожидаемых, Вновь отдать ему перевес. Одинокими мы рождаемся, В одиночку несем свой крест.